Здравствуйте, друзья! С вами снова сегодня Геннадий Половинкин, автор и наставник онлайн-школы «Мастерская успеха», а также руководитель тренировочного центра «Партнер». Я сегодня хочу в своем видео коротеньком рассказать, как создать в Телеграме красивый пост с комментариями и лайками. Открываем Телеграм и ищем контроллер бот. Вот, контроллер-бот. Без всяких вот галочек, без всяких этих контроллер-бот. Вот он, что может делать этот бот, написано. И он вот здесь перечисляется, что делает этот бот. Далее мы его запускаем. И здесь он предлагает нам выбрать язык. Выбираем язык русский. И здесь он пишет что он может делать. Это он нам помогает создавать отложенные посты в телеграм-каналы, прикреплять фото, реакции, клавиатуру, комментарии. То есть, если вы хотите создать пост, то нажмите вот New Post. Если добавить канал, то Add -канал. Управление каналом MyScanal. -канал. И настройки бота, сеттинг мы запустили бота. Для того, чтобы комментировать в каком-то канале, нам надо сначала добавить свой канал в этого бота. Или бота добавить в канал. Мы вот выбираем «Добавить канал» чтобы подключить бот вам нужно выполнить два действия важно не подключайте бот который используется у других сервисов он пишет. и вот допустим перейдите в бот и создайте новый бот после создания бота вы получите токен бота выглядит он вот так вот скопируйте его и перешлите сообщение нам сюда для того чтобы добавить нам сделать выполнить вернее предложенные действия да, мы должны зайти в бот фатер для того, чтобы зайти в ботфаттер, не надо его забивать в поиск. Мы можем сразу воспользоваться вот этой ссылочкой на этого бота. И заходим в этого бота. Создать новый бот. Все, создали. Теперь мы с вами должны придумать имя пользователя этому боту. Оно заканчиваться должно на слово бот. Ну, допустим, берем вот это же название, которое я придумал, да? И вставляем его через нижнее подчеркивание, пишем бот. Замечательно. Вот видите, создан новый бот. И есть токен этого бота. Вот он этот токен. Мы его копируем. И отправлять мы должны его. Копировать выделенный текст. Отправлять мы его должны э, вот в этот контроллер бот. Вот, вот сюда мы его должны ставить, вставляем и отправляем. И теперь читаем инструкцию. Чтобы добавить канал, вы должны выполнить два следующих шага. Вот этого бота мы должны добавить в администраторы вашего канала. Так. Мы находим канал, который хочу я добавить. Заходим сюда. Заходим вот сюда. Добавляем этого бота в подписчики сначала. Добавить назначить как администратора его делаем и сохраняем замечательно теперь мы добавили нашего бота в администраторы канала и мы должны отсюда отправить какой-то пост для того чтобы привязать этого бота к нашему каналу находим какое-то сообщение допустим вот это вот переслать сообщение и выбираем контроллер бот отправляем сюда сообщение получаем сообщение настройка тайм-зоны пришлите название вашего города чтобы установить часовой пояс я пишу хабаров нажимаем кнопку верно вот ваш канал геннадий половинкин успешно добавлен перейдите в геннадий половинкин бот, чтобы создать новый пост переходим на наш канал который уже добавил да вот на переходим в наш бот вот мы его запускаем и он нам предлагает, здесь вы можете создать посты, просматривать статистику и выполнять другие задачи. Можно создать пост, отложенный можно сделать пост, то есть по времени, когда вы захотите опубликовать. Редактировать можно посты, статистику можно посмотреть и настройки можно посмотреть. Пост, нажимаем создать пост. Вы хотите создать пост для канала который называется Геннадий Половинкин. Да, хочу создать пост для которого Геннадий Половинкин. Здесь мы ничего не меняем. Вот здесь вот нажимаем продолжить. Вы выбрали канал Геннадий Половинкин для создания поста. Ну и отправьте боту то, что вы хотите опубликовать. Это может быть все что угодно: текст, фото, видео, даже стикеры. Ну что мы можем? Ну можно, допустим, зайти и прикрепить какую-то картинку, допустим, с нашего компьютера. Ну, допустим, давайте какой-нибудь... Ну, вот этого, допустим, отправим. Так, вот так. Вот у нас картиночка. И здесь, вы смотрите, мы теперь можем создать, добавить комментарии, добавить реакции, добавить URL-кнопки и добавить удалить сообщение. Добавим реакции. Пришлите нам свой вариант, свой текст или с разделителем для создания. Здесь мы ничего не меняем, здесь вот нам как вариант предлагают картинка вот эту значит, она. вот видите мы должны допустим если вот так или вот так поставить то есть кнопочки у нас появятся вот так или вот так нравится мы по-русски пишем и добавляем смайли через разделитель нам же также не нравится и выбираем пальчик отправляем добавить комментарий все комментарии мы добавили добавить url кнопки под постом вы можете добавить допустим куда вы с этой картинки хотите отправить человека то есть если вы делаете видео какое-то поясняющее да, и хотите чтобы этот человек попал именно туда куда вы приглашаете в этом видео здесь вот пишется допустим перейти потом пробел дефис и пробел а здесь указываете куда вам надо перейти ну, допустим, я хочу, чтобы перешли на Инстаграм. Я что делаю? Я беру URL, вот этот вот свой, копирую его и указываю боту, куда перейти. Все, вот вставляю, все, достаточно сюда, они перейдут. Можно теперь нажать Shift-Enter и перейти, допустим, еще куда-то вы хотите пригласить, ну, можно, допустим, подробнее написать то есть вы хотите на статью подробнее подробнее опять пробел дефис пробел и указывайте статьи которые вы хотите допустим ну прочитать ну допустим на том же инстаграме или где у вас есть какая-то статья на которую вы хотите пригласить человека ну, допустим смотрите вот у меня пост последний пост который и я публиковал так значит и я хочу чтобы люди пришли именно к нему подробнее вот пожалуйста я делаю URL это скопировал и что я делаю я ставлю его вот сюда с помощью вот такой функции добавить все я отправляю это сообщение боту и вот теперь что будет делать он будет отправлять людей туда именно вот э, сюда показать больше это уведомление я их включаю уведомления то есть я буду получать уведомления кто сколько человек просмотрела данный пост все теперь я хочу уже так сказать просмотреть каким образом это все будет выглядеть можно нажать предпросмотр а можно нажать и далее просто делаем нажимаем далее и наш пост будет опубликован так, вот нажали мы кнопку далее. Первое сообщение готово к публикации в канал Геннадий Половинки. Вы хотите опубликовать пост прямо сейчас или его отложить. Мы можем отложить пост и задать время, когда его опубликовывать. Можем просто опубликовать сейчас, а можем вернуться назад и что-то отредактировать. Я сейчас выбираю вот это вот опубликовать сейчас и публикую дальше вы уверены что хотите он мне спрашивает что сейчас хотите опубликовать я говорю что да я нажимаю опубликовать приходим на свой канал который мы, в котором мы опубликовали вот опубликовано наше сообщение которое мы опубликовали смотрите есть кнопка нравится есть кнопка не нравится есть открыть комментарии сразу смотрите Открыть комментарий. Есть кнопка перейти, и есть кнопка подробнее. Смотрите, куда мы переходим. Вот он нам предлагает перейти на наш Инстаграм. На мой профиль, вернее. Дальше мы переходим по второй ссылке, подробнее, допустим. Стать, ну, по видео или что здесь было, да, допустим, подробнее. Опять переходим сюда. И вот смотрите, ребята: он нас отправляет на тот ресурс, который мы указали в кнопке, ссылку которого мы указали в кнопке. И переходим. И пользователь может спокойно перейти на ваш Инстаграм и спокойно посмотреть то, что вы здесь опубликовали. Посмотреть видео, поучаствовать в обсуждении этого видео и так далее. То есть это очень удобная функция. Это очень красивый, оформленный Телеграм-канал. Я нажимаю «Открыть комментарий», но вот он просит вот, авторизоваться, как Геннадий Половинкин, в коммент-бот. Авторизовываемся. Он нас перебрасывает на другой ресурс. Вот такой ресурс удобный. Можно комментировать, можно участвовать в обсуждении. Для того, чтобы отредактировать, нам надо это сообщение переслать из того канала, где оно опубликовано. Вот это сообщение отпубликовано, переслать тому каналу, который мы хотим, чтобы нам его отредактировал вот получается смотрите теперь мы можем менять здесь название кнопки можем поменять допустим да все что угодно можете поменять здесь все делается интуитивно вы здесь все легко разберетесь и когда вы здесь все создадите сделаете отредактируете все будет у вас хорошо работать. и обратно отправите его в тот канал который вы хотите то есть вот сюда. На этом я свое, свое видео буду завершать. С вами был Геннадий Половинкин, автор и наставник онлайн-школы Мастерская успеха, а также руководитель тренировочного центра Партнер. До новых встреч! Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх.